Что поступили новости об ужасном убийстве в Редонда Бич. Соня Джейкобсон ведет прямой репортаж с места событий. Все верно, Ник. Сейчас я в Редонда Бич, где полиция Лос-Анджелеса проводит расследование по поводу вчерашнего убийства 22 летней Лизы Гонсалес. Официальных заявлений пока не было, но полицейские, с которыми я говорил, утверждают, что в наличии все признаки того, что убийство совершил так называемый зеркальщик. Таким образом, общее количество его жертв на юге за последние два года составляет теперь 15 человек. Прозвище, кстати говоря, такое ему далеко за то, что он забирает с собой глаз жертвы. Вследствие похоже, нездоровой жажды трофеев. Как уверяет полицейский департамент. Лос-Анджелеса. Полиция сделает все возможное для того, чтобы найти маньяка в эти праздничные выходные. Зонах. Гражданский. Эк, всем спокойно. Это что за нахуй? Иисусе, хули ты сюда выупился? Двигай, мудила. чисто. Сдается в аренду. Закрыто. Чем могу помочь, сэр? Я, Я хочу вред. положить вещи на хранение. Готовность пять минут, ребятки. Проверить оружие. А ладно, мужик, уже проверяли. Тогда проверите еще раз эхо 3 Легкая цель, никакой охраны. Только персонал, кучка гражданских. Никто сегодня стрелять не будет. Поэтому оружие на предохранителе, патронник, пуст. С таким же успехом можно идти туда с водяными пистолетиками. Кстати говоря, у меня еще нож для масла есть в кармане. Трейси, не кипятись нахуй. Боюсь, мы уже не принимаем депозиты. Вообще-то, как видите, мы закрываемся. Вы не получали наше письмо? Я не получаю писем. Понятно. А что с ней? Она получила наше письмо. Мы просим клиентов прийти и забрать все из своих ячеек. А если не заберут? Ну, приедут федералы и все изымут к себе на хранение. И попытаются найти владельцев. Это мне не надо. Большинство наших клиентов с вами согласятся. Вот такой порядок. Тогда я хотел бы забрать свои вещи. Ну, для этого вам надо получить письмо. Я уже говорил. Да. Вы не получаете письма. Ну... Но... У вас права с собой? Есть вот это. Well, ну, преподобный. Вот что мы сделаем. Uh, Проходите And, uh, к стойке. Uh, я все подготовлю. Выдвигаемся через пять минут. Надейтесь маски. Кто-нибудь, разбудите бигза рэк Так, это я отдаю обратно. Возьмите. Ну, долго еще? Подождите минутку. Еще раз просим прощения, миссис Ваксман, за то, что причиняю вам такие неудобства. Боюсь, этого явно недостаточно, молодой человек. Я здесь обслуживаюсь лет 50 уже. Закрываться таким образом – это натуральное издевательство над клиентами. Ну, времена меняются, боюсь. Мы все тут просим прощения. Вы присядьте тут, а я пока вызову такси отвезти вас домой. Иди нахуй. Дэнни, да, да, сэр, преподобный желает освободить свою ячейку. Но он в списке? Он не получил письмом. Но я все подготовил, он может забирать. Это не совсем по правилам. Но, думаю, ничего страшного. Отведешь его сразу, как я закончу с миссис Гован. Да, сэр, мне надо это сделать сейчас. Как вам должно быть объяснили, сегодня только один человек за раз. Поэтому будьте добры, дождитесь своей очереди. Уверен, вы не будете против, если я пройду первым. Um, я... Well, ну, hours, я тут уже давно and сижу и практически опоздал Pilates, на свой пилатес. So... Так что... Um, okay. Ладно. Если это вам так важно. Sure? Вы уверены? Ага. You see? Как видите, happy, она просто счастлива first. пропустить меня. Okay. Хорошо. If Следуйте, пожалуйста, me, за мной. That. Я отведу вас. После вас, сэр. сейчас в процессе закрытия, так что прошу прощения за беспорядок. Смотрите под ноги. Давно здесь обслуживаетесь? Чисто. ЭКО-2. Чисто. ЭКО-1. Все чисто. Ты понял, что к чему. Но здесь уже ничего нет. Мы закрываемся. Все забрали. Не все. Вы знаете, кому принадлежит это место? Конечно, знаем. Так еще интереснее. Сел. А с ними что мне делать? Без понятия. Вести себя what хорошо будете? Послушайте, well, молодой I человек. Я надеюсь, вы по-быстрому сделаете то, что собрались, потому как я не собираюсь торчать тут весь день. Да, мэм, сделаем настолько быстро, насколько сможем. В наручнике. а ну-ка, руки убрала, сучка. кого назвала сучкой? Сучка. Телефон где? В машине оставила. Вот как. Ладно. Один, два... Послушайте, hebt, меня люди получше вас связывали. Господи, oh, oh, so бабушка. Это нихуя не соревнование. Ваш телефон no, где? Я им не пользуюсь. Иисусе, живут как в темных веках. У меня готово. Как опять это все? их не хватает, босс. Двое мужчин. сотрудники гражданские. Где они? Я не понимаю, о чем вы. Мне хочет время тянуть. Сюда, сэр. Тут чутка заставлено. На прошлой неделе отключили кондиционеры, так что... У вас же с собой ключ? Дальше я сам разберусь. Я должен остаться с вами. Мое имущество очень личное. Я бы попросил о приватности. Пожалуйста. Извините. Это процедура. Будьте тут. Обязательно. What did I tell you? Я что тебе говорил? Этот тип водит нас за нас. Следующее поле head. пойдет Where тебе в голову. Back, Внутри, в хранилище. стоп-стоп-стоп-стоп вы не меня ищите вот oh, черт. что Sorry, Danny. прости дэнни не должен был быть здесь Пол? что за нах мужик yeah, а хули тут происходит сказать им это мой брат, Дэнни. Ты издеваешься, нахуй? Несколько лет прошло. А, ага, я думал, уже никогда тебя не увижу. Наши пути разошлись. Думал, у тебя выходной. Проверил график дежурств. Ага, ну, помощник управляющего заболел. Вот я его и подменяю. Никто не пострадал? Нет. Мне очень надо попасть домой. Пожалуйста, помогите мне. Конечно, я уверен, мы все попадем домой. Я смотрю, тут у нас воссоединение семьи. Как трогательно нахуй. Вот теперь-то на, на Paul... теперь что, Пол? Но ничего не поменялось. Придерживаемся плана, через 10 минут я нас фейн, здесь не будет. Все по пизде пошло. Ты нахуй маску снял. Твоя рожа будет по всем 10-часовым новостям. И, и сколько им потом, потом потребуется времени, чтобы вычислить, кто мы нахуй такие? Они отрубили камеры на прошлой неделе. Так ведь... You're welcome to leave. Oh. можешь уходить конечно give up my и оставить тебе свою долю like ты был бы рад well, ну а тогда предлагаю тебе заткнуться нахуй и ебашить по плану <coughs> одного все еще не хватает босс есть идеи дэнни он в хранилище okay. хорошо эхо 3, 3. Vault, иди в хранилище возьми парня сделай think? доброе дело 5, эхо 5. Опять. Надень на дыне наручники, надень а потом вместе с Эх 4 отведи всех в заднюю комнату. Придерживаемся плана, народ. Через 10, 10 минут уходим. 10. Рации на шестой канал. Эй, не волнуйся. Когда здесь закончим, я совсем разберусь. По-своему. Эй, Пол! Идем. Сейчас все сделаем, босс. Вставай, прогуляемся. Да, весело получилось. Нам, похоже, они больше не нужны, да? Они все равно мешали. Ура. Выходи, где ты там уже? Сюда, в комнату. Прибавим ходу, быстрее. Так, живо все сели на пол. Вниз. Не ты. Я не могу сидеть на полу. Может, стул нахуй в старой корге притащишь? Вот, присаживайтесь. Вы хороший человек, Спасибо. Не за что. ты прямо бойскаут. Нет ничего плохого в том, чтобы вести себя прилично. Попробуй как-нибудь, сказал вооруженный налетчик. Заткнулась. Ты, дружище, что у вас там за история с братом? Об этом надо спросить наших родителей. Остроумным себя, значит, считаешь, да? С этим мелким твоим уебанским галстучком. И тупой уебищной прической. Посмотрим, как ты потом поумничаешь. Когда все закончится. Это что еще значит? Это значит, что вы не оставите в живых свидетелей. Чего? Стоп, стоп. Босс сказал... Босс? Босс наш, хуисос. Рейси все уларит, когда мы тут закончим. ее только что по имени назвала Элли. Господи. Из теха 4. Ага, ну как сказал этот чел? Это уже без разницы. Доволен? А теперь сел нахуй. Я на это не подписывался. Вот как? Ну тогда решай побыстрее на чьей-то стороне. Это херня все, и ты это знаешь. КХ-3, Ты yeah. уже в хранилище? Yeah, ага, только no зашла. Непонятно только, куда пропал этот гражданский. Что мне делать теперь? Продолжать искать? Нет, мы не можем тут шариться вечно. А довалить отсюда. Достань товар. Принято. Эхо 6. доложите обстановку. Эхо 6. 6 Должить обстановку. Ебать. All clear. Все чисто. Эхо 4. 4 доложите обстановку. Party, У нас тут вечеринка в разгаре. Иисуси, Эхо 4. Сам себя, Иисуси. Все в порядке, доволен? Copy. Принял. All clear. Все чисто? Тихо, как в могиле. Долго еще? Не долго, если она настолько хороша, как себя расхваливала. Не знаю, как ее подружка, но она чертовски хороша. Coming, 3? Как продвигается Эхо-3? Слушает, походу, свою тупорылую музыку. Эхо-3, возьми на курацию. Она called? помогает ей сосредоточиться. Эхо-3, доложить three. нахуй обстановку. Эхо-3, доложить обстановку. Начинать уже? Пока нет. Эхо-3! Ты меня слышишь? Какого хуя она something? так долго? Может, она не настолько хороша оказалась? Иди ты нахуй! Следите за языком. Ой, простите, нахуй, я забыла, что мы в воскресной школе. короста то ебланская. Послушайте, вы, конечно, гангстеры, но, по крайней мере, могли бы соблюдать какие-то приличия. Гангстеры? По-твоему, сейчас 1936 год, нахуй? Не будь стервой. Простите. Закурить надо. Не здесь. Господи, женщина! Бдительность не теряй. Like да куда они there? денутся? Идем. Мне нужен твой телефон. Не понимаю, done. о чем ты. Да ладно, он у тебя в заднем кармане. Я сейчас отдам, Нужен. Ладно, быстрее только. Что делаешь? СМС-у 911. Что, так можно? А если они вернутся? Из-за тебя нас всех убьют. Да заткнись ты Он хотя бы что-то делает. Вообще-то вы тут управляющий. Ну, простите, миссис Говен. но это уже вне моей компетенции. Ладно, пошли обратно. Идем уже. Что? Чего? Never mind. Ничего. Улицей и двойным молокадом. А, uh, you know you... ah, еще, наверное, добавьте oh, двойной чили туда like же, ладно? Chiles, like <laughs> oh, любите, значит, остренькое? Люблю остренькое. Это будет 15-20, пожалуйста. 15-20, ты издеваешься? Я смотрю, Вольфган Пак наконец-то подался в такой бизнес. Эй, не надо меня упаковывать, дамочка. Я тут просто выжить пытаюсь, блин. Эй, ты мне тут не милочка. Для тебя, детектив. Ладно, ладно, но с вас все равно 15-20, детектив. Так что, детектируйте мне денежку, пожалуйста, пока я ваш заказ готовлю, лады. Да ты нихуя себе комедиант. Я смотрю. Один Уильям-6. 1, Уильям-6. Один Уильям-6 Уильям на связи. Возможно, 211 недалеко от вас. Ясно, принято. Не знала, что там банк есть. Это депозитарий с ячейками. Закрыт уже две недели как. So кто звонил тогда? СМС-ку прислали на 911. You can, you can Шутите? That? Разве так можно? Отправляйтесь yeah. по адресу, оцените обстановку. Я... Um, yeah. you know, Знаете we'll что? Решлите-ка туда патрульных. Пусть выдвигаются. Принято, один Уильям-6. Смотрите, вдруг это телефонное хулиганство. Okay. Ясно, уже еду. Уильям-6, конец связи. Эй, детектив, ваш бурита. Вот как значит сто миллионов выглядит. закончила товар у меня не прошло и полгода блять иди ты нахуй чтобы я их видела. Откуда ты тут взялся? <sighs> Ловкий уебок. Paul? Paul, я нашла to... пропавшего гражданского. Okay. Понял. Сейчас буду. Принято. Связывать ты about, меня but. не собираешься? Черт с два. Я знаю, как все делать. Без свидетелей. Могли бы меня и отпустить домой. Я свое забрал. Да? И что там? Личные предметы. Ничего для вас ценного. Но это мне решать. The... Что за нах? Постам. Легалые. Повторяю. Легалые. Повторяю. Легалые. Черт. Это вы, что ли? Диспетчер сказал, это розыгрыш. И послала мне парочку дошколят. Стапы. Серинулись искать этого зеркальщика. А мы сюда. Вы на девичниках не выступаете? Нет? Заходим, прикройте. С удовольствием, детектив. И кто такой нахуй? Блядь! Пол! Что происходит? Босс! Босс. Нас легалы! Троем! Лечимся нахуй! Жила отсюда! Я подрезал твою лучевую артерию. Полагаю, жить тебе осталось минут 9. На твоем месте я бы хорошенько подумал о том, что делать с оставшимся временем. День добрый. Я детектив Паскаль, полиция Лос-Анджелеса. Сообщили об ограблении у вас. Ограбление? Звучит Sirics. серьезно. А вы кем будете? Помощник управляющего. Ну, как видите, это отделение закрыто. Мы уже упаковываем вещи. здесь играбить нечего. Иисусе. Уже тот этот самый зеркальщик, нахуй. Иисус тут ни при чем. Ёб твою Мать! Не против, <пишут> если мы зайдем, осмотримся? У нас политика компании. Нельзя, простите. Вам надо ордер. Ну, не тогда, когда совершается преступление. Ну, как я уже сказал, тут ничего не совершается. Да. Забавно, но сигнал пришел из этого здания. Правда? Не представляй, как такое могло случиться. Ну, это был текст, так что... Ну, тогда он вообще откуда угодно мог быть. Да, но что забавно... Я сейчас покажу вам. Видите? Эй. Эй, спасибо за сотрудничество. Блять! Видишь ли, я только что разрезал твою бедренную артерию. Ты проживешь еще три, может, четыре минуты. Но я не врач, конечно. Сейчас твое сердце выталкивает кровь из тела. Но я не смеюсь над тобой. Я смеюсь с тобой. Это удивительное время. Это последние моменты твоей жизни. Каково это? Что ты ощущаешь? Ощущаешь радость? Можно я посмотрю? Можно я гляну? Парни, тут копы сюда идут. О, черт Парни. Эй, отвечайте. Ну, бля. Ебать копать, босс. сиди глянь сюда. О, черт. Как поживаете? Здрасте. У вас тут осталось чего-то? А, ну, вы что-то хотели? Выйдите из фургона, сэр. Стоп-стоп, послушайте. Выйдите из фургона. Да ладно, ну что за дела вообще? Это не просьба. Из фургона. Черт, она взяла Рика. Давай я помогу тебе. You вот так. You have the safety. Он на предохранителе. Now try it. Попробуй теперь. Замер, не с места. Не, не, не, не, нет. Не. Ебать же ты, идиот! стреляют. Там гражданские внутри. Они не пытались убить нас, идиоты. Иначе мы бы уже были покойники. Рацию дал? Это один Ульям-6. Нам открыли огонь. Нужно подкрепление. Принял. Все нормально будет, дружище. ним. как? Не очень. Все хорошо. Могу перевязать, но… Да, я знаю. Что там творится? Мы слышали выстрелы. Здесь копы. Боже! It's okay. Все They're нормально. Outside. Они снаружи. Мы внутри. На этот случай есть план. Соблюдаем спокойствие. Положи руку. Бикс. В чем? Время. Yeah. Yeah. Его надо заштопать, мужик. Okay. Его нам фаршировали. Gonna... Строй, сама не остановится. We'll right. Все будет хорошо. Okay. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светлом. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темном. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Я сделал, что мог. Ему надо на больничку. Да, я в курсе. Ладно, и тут оставайся. Наблюдай. Если начнем валить копов, все сильно усложнится. Уже усложнилось. Это да. Я пойду в хранилище, разберусь там со всей херней. Бать, твою мать. Мы тут с ума сходим. Какого черта происходит? Копы. Рика подстрелили. Какого хуя? Кто-то позвонил, похоже. Позвонил? Вот же ж блядский Дэнни. Как и знала, он что-то замышляет. Я его грохну. Лучше этого не делать, ясно? Нам нужны все заложники. Зачем? Вы тут битву за Алама собрались устроить нахуй? Нет. Нам надо время. Время? Time. Time время для чего? У Бигза план. У Бигза всегда план. Что в сумке? Что значит? Wait, Стой, что Tracey? там с Трейси? На товар достала? Об этом all. надо спросить Пола. Он следит за этим. за этим. Зачем за этим? Что за нах, Бигз? А ну нах, надо them. их брать. Сдеваешься? Okay. Ну, у нас в машине дробовик. Ага. У вас что, парни, навязчивое желание помереть? а минимум трое с винтовками М4. И они не боятся пускать их в дело. А внутри, наверняка, кто-то еще есть. Я уж не говорю про неизвестное количество заложников. Боже, что у вас в академии делать учили в ситуации с заложниками? Применять подавляющую силу. Ясно? Вот только вы подавляющими не выглядите. И что нам теперь здесь сидеть, ждать подкрепление? Смотри, вы проявляете служебное рвение. Ускорите, проверьте периметр. Гляньте, вдруг тут еще выходы есть. Вы тут в одиночку справитесь? Так будет безопаснее. Есть, сейчас сделаем детектив. Отлично. Это детектив Паскаль, убойный отдел, значок номер 5397 Говорите Я сейчас пришлю фотку для распознавания лиц Принято? Хорошо, спасибо, высылаю Тоже ты, мистер Казанах Господи боже. Так, внимание, всем внимание. Я в хранилище. Трейси мертва. Что значит Трейси мертва? Мертва, значит, ее завалили нахуй. Она тут, в хранилище у меня. Кто это сделал? Похоже, тот, кого найти мы не сможем. Я так понял, он передвигается по вентиляционным каналам. В старом здании, как это, их целая сеть должна быть. Их тут дофигища. Так давайте достанем его нахуй. Отставить, Элли. У нас нет времени на игру в прятки. But он убил, он нахуй, Трейси. Да, okay, но мы можем либо достать guy, этого парня, либо свалить отсюда. Но не то и другое. Мне жаль, но такой выбор. Теперь мы знаем, с чем имеем дело. Можем остановить его, если рыбница. Ну, пиздец, вообще. Мы заперты, нахуй, в этом банке. С товаром что? И серьезно? Мне ради него сюда, нахуй, приперлись. Товар у меня. Ну, это хоть что-то. Что теперь? У нас есть план Б, Бикс уже над ним работает. Надо пару часов. Пока что будем держаться тихо. Он может и один всего, но завалил Трейси. Нас да, значит не ссыкло какое-то. Еще вот что. Он с ножом и вроде как психопат какой-то. Вырезал Трейси глаза. Блин, все лучше и лучше. Чего? Мне нужно сходить в уборную. Не выйдет, придется потерпеть кошелка, это старая. Нет, мне очень надо в уборную именно сейчас. что, подгузники свои забыла, что ли? Сука. Да ладно, ребята. Кому-то навредит. Он прав. Все равно нам тут придется побыть какое-то время. Черт возьми. Валяй, бабуля Мозес. Where's the bathroom? Где тут туалет? Oh, коридор до конца. Потом налево. Шевелись! Давай! Что тут? Наблюдаю пока. Еще копы были? Пока нет. Well. Но ну, она подкрепление up, точно что, вызвала. Скоро enough. дел прибавится. Really Все по пизде out, пошло, it. не так ли? Yeah. Типа того. тому. А мы выберемся отсюда, так? Yeah, ага, такой план. <laughs> Чего? Вас двоих при рождении from? разлучили? Или no. типа того? Нет. Мы, really в общем, очень we're близки we're get... были. Вместе выросли. Счастливая so семья. We're... Так что стряслось? Пошли в армию. В одно подразделение? Нет. Пошли мы в одно время, но я попал в пехотуру. А Дэни, он всегда во всем лучше меня был, так что он оказался у рейнджеров. Ну так вы пошли туда братьями, а назад вышли как? Врагами? Не хочу я об этом говорить. Да ладно, мужик. Я еще тут целый час заниматься. Так что валяй. Развесели меня. А тебе, значит, скучно тут с серийным убийцей в одном здании. Ага, типа того. Погодите. Это же мужской туалет. Ну so no, так посри в писсуар, a... перечница ебаная. Большое спасибо, oh. сука. Ну... Oh. No. Мы оба повидали всякую ебанутую херню. По крайней мере, за себя скажу точно. Хотя Дэнни, я думаю, тоже насмотрелся, если не хуже. Мы оба вернулись целыми, но, знаешь, такие вещи меняют людей. Много ветеранов ходят ебанутых наглухо. Я, я просто понял, что жизнь дерьмо. И пройдет очень быстро. Так что надо урвать свое, пока еще можешь. Понял? Так ты стал преступником. Точно. Твой брат... Я думаю, после whole... того хаоса и мясорубки, он захотел какой-то определенности like... в жизни. Чуть упорядоченности. You know... Он знал you... про тебя. До сегодня. No, no, no, нет, нет, know. я не. No, no, нет, не really. знал. He, uh... you know, он знал, что я пропал Somebody с радаров. Итак, правильно yeah. ли я понял? Well, we... Пока мы тут устраиваем эту злоумышленную херню, твой брат играет супергероем, сдерживая наплывы хаоса. Вот уж не думал, что ты такой философ. Но ну, да, похоже на то. Мы как две стороны одной монеты. Время вышло, старая женщина. Блядь, я захожу. У тебя что там, проблемы? Ебать! тебе устрою сукин ты сын за нах? Не думаю, что они вернутся. Закройся, нахуй. Они уже давно ушли. Там что-то движется. Мне откуда знать. Я думаю, тебе стоит приглядывать за вентиляцией. я думаю, тебе надо завалить ебал и дать мне с этим разобраться. Понял? Просто хотел помочь. Boss. Boss. началось. Биггс, доложись. Я тут почти закончил. Теперь машинное отделение. Время. Узнаю, как буду там. Что-то вы не спешили. Yeah, just... ага, притормозили поесть пончиков. So... Итак, да, у нас тут детектив. Но у нас тут куча преступников с автоматическими винтовками, и они неплохо ими пользуются, так что я полагаю, они из бывших военных. Возможно, есть заложники. На связь выходили? Нет, пока нет, я с одним из них говорила. А, я в курсе. Это фото, что вы на почту прислали. Очень сильно федералов заинтересовало. Они проявили прямо-таки огромный интерес к этим ребяткам. Что они тут делают? Эй-Джей, Элли, доложитесь. Это Джейм. What is it? Что там? А, Элли пропала, мужик. Mean, Что gone? значит пропала? Она повела старушку в туалет в конец коридора и She так и не вернулась. не спешил этим поделиться. Эй, hey, hey, народ. Я yeah, думаю, вам in стоит in подойти сюда, послушать. Я тут. Чисто-то решил frequency. просканировать на случай, если они говорят по рациям. Выведи на громкую. Ага, вот. Так, Эй-Джей, сиди тихо. Мы тут закончим, потом поищем Элли, ясно? Сидеть тихо. Нас тут давят, как тараканов. Надо делать что-то. Что, например? Нас тут четверо, а он один. У нас винтовки. У него ебучий нож. Терпение, Эл-Джей. Скоро все закончится. Ладно. Но если он снова что-то сотворит, если хоть что-то случится, я пойду за ним. Это ж глаза, мужик. Пиздец, отвратительно. Ты же не думаешь? Это Лос-Анджелес. мне тут уже ничем не удивить. Пришло время поговорить с копами. Эй, hey, детектив! Hey, Это что? Похоже, вам стоит сходить, поговорить с ним, детектив. Прошлый раз прошло так себе. звучало так, будто у вас уже налажен с ним контакт. Решили сдаться? Надо поговорить. Я не вооружен. Ясно. Ну что, расскажите, какого черта тут творится. У нас заложники. Сколько? Это я вам вряд ли скажу. А вас сколько? Этого я уж тем более не скажу. Ну замечательно. У вас тут прям собрание. А когда департамент наконец-то высовывает головы своей жопы, то мы неплохо срабатываем. В общем, у нас требования. Как же без них? Дай-ка я угадаю. 747 Самолет в на взлетной полосе? Space Shuttle, maybe. Может, космический шаттл? Just a school Всего лишь школьный автобус. И медика для моего парня. У вас два часа. Школьный автобус? Зачем? Но этого about. я вам тоже не скажу. Ну да, конечно, не скажете. So happens, Но что будет, если мы не согласимся? Мы начнем от стрел заложников. Yeah, не похож ты на человека, type? который устроит такое. You don't know my type. Вы меня не знаете. Держу, пари. Служивый. Кор. Ихатура. Ты? Мой муж. Не вернулся. СВУ, Богдане. Мне жаль. Я вот не пойму, как такие парни, как вы, могут заниматься такой херней, как это. Ты же все перечеркиваешь. Вы должны чем-то хорошим заниматься. У всех нас свои причины. Жаль твоего друга. Ага. Я постараюсь заставить вам медика. Спасибо. С автобусом что? А мы что получим? Удалите медика, начнем отпускать заложников. Справедливо. Я возвращаюсь внутрь. Семперфай, детектив. Бикс, доложи статус. It's gonna be a few minutes. Еще пару минут займет. Хорошо. Надо подготовить заложников. Иди помоги и привести их обратно. А что с Элли? Сначала заложники, потом поищем Элли. Хорошо. Сначала заложники. Эй, hey, детектив, uh, мы обошли сзади. No door, никаких дверей, out. только окном. Без него можно пролезть? Ну, uh, мы no. sure можем through? попробовать. You know Знаете what? что? Оставайтесь you там, you парни. Если все пойдет в разнос, there. возможно, you придется вам лезть внутрь. Принял. Эл-Джей, здесь. Поднимай их. Встать, uh, идем. Давай, двигай, прогуляемся, живо. Без глупых мыслей, понял? Похоже, ты поговорил обо мне с Полом. Мы с ним разные. Это я понял. Служил в рейнджерах, <сؤال> так? <сؤال> Было дело. А, значит, ты проходил курсы полевой медицины. Рано залатать сможешь? Конечно, но... Значит, когда спустимся вниз, ты возьмешь и подлатаешь моего парня. <просу> Огнестрел подлатать? Позаботишься о Рике или нет? Любой медкомплект есть? Нет. Есть аптечка первой помощи. Ну, тогда, тогда ему только в больницу. Я тут нет. ничем не помогу. Это неправильный ответ. Когда, Когда спустимся вниз, ты моего парня Рика подлатаешь. Он Хотя бы так, чтобы не загнулся. А потом они пришлют медика, так что пока Move. ты им займешься. Двигай. Идем. Эй-Джей. По медика я понимаю, но вот автобус. Yeah. Ага, слишком просто. Что думаешь? Думаю, что-то они там мутят. Предчувствие у меня такое, понимаешь? Это еще кто? Похоже, к нам на огонек заглянули федералы. Капитан Франклин. Это детектив Паскаль, прибыла сюда первой Я Синклер, это Чен, Чен Эти двое Смит и Джонс Но где остальные? Все здесь Одна команда на одно происшествие Полицейский спецназ так и работает Мы не полицейский спецназ Это кто вы нахуй Detect такие? Детектив Минобороны Контрактники? А со спецназом какого черта SWAT случилось? Полицейский спецназ это те, кому вы звоните в случае неприятностей как вы думаете, кому звонят они? Ой, как тут тестостероном понесло? Давайте, Давайте расскажу, что, что у нас что у тут. Я знаю, что у вас him. тут. У вас тут он. You know Знакомый ваш? Годами его ловим. Когда вы, photos, детектив, отправили фото на распознавание, поднялась so тревога. Right, И Чен. вот мы тут. Up up. Так, Чен, давай наверх. Вон он там неплохо будет. She? Понял, шеф. Смит, за дело. Две минуты. Джон, Джонс, ты со мной. Ну, так, а что великий уголовник забыл в такой дырище, как это? Это место уже даже не работает. Вы не в курсе, да? Там на 100 миллионов облигаций в ячейке хранилища. Деньги картелям Не похожи на операцию картеля. Так и есть. Наш парень сделал себе именно на воровывании картеля. Помереть быстрее хочет, наверное. Короче, для него это плевое дело. Похоже, что внутри что-то пошло не так. Сегодня наш день. Да, кстати говоря. Тут, по ходу, дела выяснилось. Слушаю. Есть вероятность, что там внутри этот серийный убийца. Зеркальщик орудует. Похоже на то, что уработал парочку из их команды. Это точно установлено? Мы перехватили их ради обмена. Я готов, шеф. Им там вроде как медик нужен. Смит пойдет. Так, минуточку. Этот человек разыскивается департаментом Лос-Анджелеса, а это значит, что это наша операция. Я не собираюсь тут торчать и припираться из-за юрисдикции, капитан. У вас нет объективного подтверждения того, что этот зеркальщик вообще там есть. А радиоперехват это вообще может быть дезинформация. Зато точно известно, что там крайне опасный вооруженный криминал. А у ваших людей нет ни соответствующей подготовки, ни снаряжения. А у нас есть. Если не согласны, доложите вверх по служебной лестнице. А пока мест, операция наша. Ясно? Ладно. Разбирайтесь сами. Но операция все равно совместная. Детектив Паскаль будет и дальше связной. Соедините меня с федералами. Добро пожаловать на борт, детектив. Пошли. Давай, давай, давай, давай. Двигаем. Живо. Пошли, давай. Быстрее. Давай. Живо. Не ты. Ты со мной. Пошел. Сидеть. No Не рыпаться go. нахуй, Вот он. Там лежит. Стопай. Вашингтон. Это Синклер. Из-за фотографии, походу, что детектив сделала. Эта херня становится все интереснее. Ага. Так что за план? Смит пойдет к медикам. Соберет данные. Чен займет позицию и будет отстреливать плохих парней. Если подвернется возможность. Джонс и я на штурм. А что с заложниками? А о заложниках ничего не знаем. Смит доложит. Это в конце концов не важно. Штурмовать будем в любом случае. Это самая худшая идея из всех, что мне доводилось слышать. Там будет кровавая баня. теперь вы играете с большими мальчиками детектив. Мы действуем так, чтобы там не случилось все на вашей ответственности. Какие есть, черт возьми. А Если зеркальчики правда там, его значит положим. Это наш клиент. Я пойду с вами. Тогда советую надеть бронежилет, детектив. Прости за это, мужик. Раньше об этом надо было думать. У нас был отличный план. Босс, иди глянь на это. как. Ага. Руки за спину. Руки за спину, говорю. Ты у нас медик, которого вы просили. Никак нет. И человек Синклера. Эйджей, отведи этого медика в заднюю комнату. Вы не понимаете. Еще как. Мы одни и те же инструкции читали. Дуй наверх и блондей. Живо! Пошел! Двигай! Быстрее, Мудень! Как думаешь, какой следующий ход, Дэнни? А мне какое дело? Ладно, ты всегда был хорош в этом. Они пойдут на штурм. Иначе они послали бы настоящего медика, мужик. Это точно. Надо поднять его. Да он еле дышит. Там ему уж точно будет лучше. Эй! Похоже, ты идешь домой. Давай. Держу тебя, Рик. Давай, давай, мужик. Вот так. И как? Держи его крепко. Аккуратно с ним. Хорошо, пошли. Эй, капитан, для вас тут заложники. Отряд два, возьмите их. Остальным прикрывать. What about me? А как же я no, you... а ты нам нужен бикс Ваш выход, мальчики. Мне надо, чтобы вы влезли внутрь и сказали, что видите. А, сейчас сделаем, детектив. А что, если будет контакт? Только наблюдайте и докладывайте. Не вздумайте сцепиться с этими парнями, услышали? Наблюдать и докладывать? В рот мне ноги. Да ну нахуй, заходим. Точно, пригнись. Раз, два. В эту комнату. Итак, слушай внимательно. Жить хочешь, значит, будешь делать, как скажу. Да-да, здоровяк. Ебало на замок и встал туда. Пошел нахуй, сам иди нахуй. Делаешь все, что я говорю, тогда останешься жить. Сел! Быстро! Как там обстановка, Чен? Вышел на позицию. Пока присматриваюсь. Принял, даже знать, как будешь готов. Я тебя зубами захуярить могу. Ну, отлично, ведь я могу тебя захуярить своим нехуевым стволом. Эй! Эй! На колени. Здравствуйте. Я сказал, на колени мудила. Не могли бы вы уделить мне минутку вашего времени? Еще один шаг, и ты помрешь. Okay. Хорошо. убил моих друзей. Saved... Я спас их. Им глаза повырезал. Я просто хочу домой. Может, оставите home. меня в покое? Next... Найден рентген. Хорошая возможность. Okay. Наблюдаем. Все путем? Двинули. Что это у нас тут? так долго. тик-так. Тик Две минуты. Две минуты. Да. Все запустилось, босс. Все запустилось. Я тебя прямо сейчас пришить должен. Так чего ты ждешь? Я не убийца. Я не такой, как ты. Все мы равны в глазах Господа. Да Пристрелит ты его нахуй! С тобой мы разберемся через минуту. Заткнись! Давай! Воль Она Понадобилось много времени, чтобы я понял, что все мы одинаковые. Уличная гопота, профессионалы вроде тебя, копы, банкиры. Мы все едины во грехе. And then God Но затем Господь заговорил со мной. Вот как? Ты что он сказал? Ты не поймешь. Это как будто ты внезапно понимаешь, что надо делать. Ты ебанулся. Мне уже говорили. Но знаешь что? А вдруг я единственный нормальный? Не думал об этом с такой стороны. Господь заговорил со мной и велел мне спасать души людские. Столько, сколько смогу. Разве это нечто плохое? Бог велел тебе людям глаза вырезать? А что, проповеди и походы в церковь уже не работают? Он сказал мне, что глаза – зеркало души. И мое предназначение – в сборе душ. Понимаешь? Все просто. Господь заговорил со мной. Oh, Не прошло блядь, и полгода. Mm -hmm. Рентген готовится mm -hmm. казнить заложника. Зеленый свет, Repeat. повторяю, зеленый свет. Say Передает меня привет Трейси. Господь защищает тех, кто служит Ему. Не уделите ли минутку вашего времени. Дентген убит. Дентген убит. Выдвигаемся. Своих людей внутрь не посылать, чтобы не что бы ни случилось. Что-то я не уверен. Слушайте, тут сейчас такое завертится, что без ваших людей будет достаточно весело. Просто не путайтесь под ногами. Но если все пойдет в разнос, мы заходим. Справедливо. Готовы? Пронеслось. Сэр. Эй, Пол! Эй, Пол! Еще с нами? Это ты, Синклер! Знаешь этого парня? Многое с ним прошли. Мне и нашим общим друзьям интересно. и товар достал? Да, достал. Все на стойке. Значит, это оно. С виду немного. Все там уж, поверь. Жаль тебе их уже не потратить. А ты, значит, их тратить собрался, Синклер. Точку. С них не убудет. Что происходит, Синклер? Всего лишь один из этих матча моментов которые вы так любите, детектив. Знаешь, Пол, тобой не очень-то довольны. Пять раз ты их обносил. Шесть вообще-то. Рэнтон, значит, это был ты. Мы были поблизости. Хватит уже. Во really? как. Пока <свят> я не выясню, какого черта происходит, вы арестованы. Смотрю, вы наконец-то докумекали, детектив. Дай угадаю, вы не измен обороны. Мы с картеля, если it, ты еще не, не, не поняла. Это правда? Все не так однозначно. Главное, что ты прижала опасного преступника. А мы смогли понять, в чем дело, когда ты отправила его фото. Так что большое спасибо, детектив. Не за что. Господи! Господи! Что Stay. ты сказал? Он oh, сказал, беги! Похоже, like кавалерия подоспела. Hey, Мы тут, детектив. Time, как раз вовремя, ребятки. Okay, как я уже you говорил your вашему you. боссу, детектив, Stay не I'm путайтесь I'm под you. ногами. Джонс! Легко тебе говорить. У тебя ни семьи нет. Просай. Просай, говорю. Мы все можем с этого что-то поиметь. Скажем просто, что Пол ушел с деньгами. Разделим на троих. Неплохое выйдет всем жалование. Тратишь его на ярмарке в Мудень? Просто мысли вслух. Но вам не про меня, надо беспокоиться, детектив. Сдавайся, Пол. Нас тут двое, а ты один. Время пришло, как думаешь? Ты же знаешь, что он прав. Блять. Ну, у вас почти получилось. Да. 10 минут, вошли и вышли. Предполагалось, что будет просто. Какое место без присмотра? Запасной план какой? Лифт? Откуда ты узнал про него? Я же не идиот, Пол. Изучил планы здания. Так вы его запустили? Ага, они замуровали его, но все оставили целым. Умном. И достаточно умно, по всей видимости. И достаточно. Прости, пол. Пол, пол. Так это оно, да? Ага. Игра стоит свеч, как думаешь? О, да. Прости за брата. Дико, ты нахуй. Узнаю семейное сходство. Что нам с тобой делать? Если вы решили делать то, что, похоже, решили, то я буду меньше из ваших проблем. Но лучше перестраховаться. Чен! Я тут. Я тут. Ты всегда был... за хуйня. Okay? Ты в норме? Бывало и лучше. Я разберусь, детектив. Да уж, сделай одолжение. Иди всади в него пулю. Absolutely. Однозначно. За хуйня. Дэнни, это да ты нахуй. Oh, me, Не хуй со мной шутить, Дэнни. Дэнни. Дэнни. Что за черт? Yeah, windows, ебать, guy. да ты ж этот зеркальчик. Я просто хочу домой. Saw, Я видел, что there. ты с моим человеком сделал. Оставьте меня в покое. Oh, yeah? Вот как? Я так думаю, мне стоит сделать полиции Лос-Анджелеса одолжение. Really Прошу. Дай мне объяснить. 好 uh -huh. Светильник для тела есть око. Светильник есть око. Если твое око будет чисто... Right Замер на месте. You gotta be fucking kidding me. Ты издеваешься нахуй. Похоже, а что у нас у обоих с тобой День задался, Дэнни. Зеркальщик этот. Handful, huh? Еще наказание, да? Уже нет. Молодца. So а что Дени? теперь, Дэнни? Возьмешь and... меня? Это один из моих приказов. Твоих приказов? Ты тоже, значит, да? Стас, Таких заначек целая куча по всей стране. Like и везде you. есть кто-то вроде меня. Кто приглядывает. Ты бы остановил его? Your Собственного брата? Если бы пришлось. Cool. Жестоко. Тут много денег, Дэнни. Ага, потом что? Как я сказал, всегда есть кто-то еще. Кто-то вроде меня. Не надо было тебе Пола убивать. Это жестокий мир.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 Перевел Переводман, озвучил Михаил Чадов. Портал «Переулок Переводмана».